Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучиваю Тренер Стим, и это вторая часть топ-20 аниме, похожих на восхождение героя Щ.И.Т.а. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Врата. Там бьются наши воины. Действие происходит где-то в 21 веке. В одном из районов Токио внезапно появляются врата в параллельный мир, откуда тут же выходят целые полчища всяких монстров и не очень приятных созданий, превращая торговый район в кровавый ад. Японские силы самообороны тут же среагировали и запихнули всю эту нечисть обратного врата. Правительство решает отправить за врата специальную разведывательную команду, целью которой будет сбор информации о противнике, их культуре и географии. Наш герой Йоджи Итами, 33-летний офицер сил самообороны, который, кстати, еще и заедал атаку, назначается командиром этой операции. Но мир за вратами оказался не таким уж и страшным, а население вполне себе мирным. Йоджи и его команда даже находят здесь друзей, очаровательную эльфийскую волшебницу и полубогиню. Что же будет делать наш главный герой, для которого новый мир – это прежде всего возможность получить новые знания и найти новых друзей? В другом мире со смартфоном. После несчастного случая 15-летний парень Тоя Мочизуки очнулся и увидел перед собой бога. Э, «Боюсь, я совершил маленькую ошибочку», — пожаловался глупый старик. Но не все потеряно. Бог предлагает реинкарнировать паренька в другом фэнтезийном мире, а в качестве бонуса он может взять с собой смартфон. Так и начались приключения Мочи Зуки в новом анахроническом псевдо-средневековом мире. Гримгар из пепла и иллюзий Гримгар — это место, в котором неизвестным образом оказался Харухиро, он не знает ни причин, по которым оказался тут, ни своего прошлого. Странным образом, его память не удержала ничего, кроме собственного имени. Один положительный момент все же есть. Харухира не одинок, вокруг него есть люди. Вскоре формируется отряд из таких же, как и он, сам начинающих воинов. Герой учится выживать в этом не то реальном, не то иллюзорном мире. Внук Мудреца Однажды в нашем мире молодой человек погиб в результате несчастного случая, и в другом мире он был перерожден в облике ребенка. После этого его подхватил патриот-герой, мудрец по имени Мерлин Уолфорд, и дал мальчику имя Шин. Шин был воспитан в качестве внука Мерлина и впитал его учение, принося ему невероятную силу. Однако, когда мальчику исполнилось 15 лет, дед Мерлин понял, я забыл научить его здравому смыслу. Чтобы это исправить, Шина отправляет в королевскую школу волшебства. Легенда о Гран-Кресте в стране, где правит хаос, лорд обладают силой Святого Герба, который может противостоять хаосу и защищать людей. Однако, прежде чем кто-то успел что-то осознать, правители отказались от своего креда очищать мир от хаоса и начали сражаться друг с другом за власть. Сирука – маг-одиночка, который презирает лордов. Тео – странствующий рыцарь, который путешествует, чтобы однажды освободить свой родной город. Они заключают контракт, чтобы изменить их мир и освободить его от войн и хаоса. Тринти, Семеро магов. Жизнь простого парня Араты Касуги и его сестры Хидири меняется в одночасье. Мир был разрушен загадочным явлением, а Хидзири затянуто в другое измерение, оставив брату странный магический артефакт. Арата решает использовать его и вернуть свою сестру. Парень поступает в Королевскую Библейную Академию, где он сможет овладеть азами волшебных сил, но для этого ему предстоит одолеть семь сильнейших магов, асов в своей области колдовства. Зовутся они Тринити. Чтобы овладеть искусством магии, человек должен избрать один из семи смертных грехов. Они выполняют функцию сборников или архивов колдовских знаний. Помимо этого, в каждом таком отделе существует несколько специализаций, которые также нужно выбрать. Повелитель Рагнарёка и покровитель Энн Решив проверить одну городскую легенду, Юта Суа сфотографировался на фоне зеркала в храме. В результате его затягивает в параллельный мир, сильно напоминающий скандинавские мифы, однако парень не только умудрился не погибнуть, но и возглавить могущественный клан Волка, а ко всему прочему добиться благосклонности прекрасных и известных как Инхерии. Танец клинка элементалиста В фэнтезийном мире заклинателями духов могут быть лишь невинные девы. У мужчин этот дар редок и опасен. Люди до сих пор помнят, как Сулейман Проклятый призвал орды демонов. И вот, тысячу лет спустя, появился еще один духоводец по имени Камета. Выжил парень, потому что с детства учился в тайной школе убийц, а когда ее уничтожили, сумел сбежать, переодевшись девушкой. Изгнанник даже выиграл престижный турнир «Танец клинков», но, вы вскоре потерял напарницу, темного духа Рестию. Отчаявшись найти ее самостоятельно, Камета согласился принять помощь. РЫЦАРИ И МАГИЯ Атаку и фанат гигантских мехов после смерти перерождается в мире Эрнести Эру Эшвалье. В этом мире родная страна Эру находится под защитой рыцарей, которые управляют гигантскими роботами, известными как силуэты рыцарей. Мечтая, что однажды он и сам сможет пилотировать такого робота, Эру и его друзья Арчет и Адель Труд, Ольтеры, учатся магии и вместе идут к своей цели. Моя миссия. В современной Японии был найден проход в параллельный мир, в котором жили эльфы, гномы и тому подобные существа. И кто бы мог подумать, новые партнеры по разуму не проявили интерес к оружию или нашей политике. Больше всего их заинтересовала культура страны восходящего солнца, а особенно манго и аниме. Разумеется, только истинный атаку может взять на себя миссию просвещения нового мира. Таким человеком оказался Синити Кана, которому пришлось возглавить культурную миссию в Священную Империю. Также парни выделили целый особняк с горничной, садовниками и охранницей Минури. При таком обслуживании грех не работать. Вот Каны и начал трудиться на благо сотрудничества двух миров. Попытайтесь снова, владыка демонов! На этот раз главным героем будет не обычный школьник, а тоже обычный, но взрослый работающий мужчина, которых в Японии пруд-пруди. Этот обычный мужчина по имени Акира Оно на досуге не прочь побаловаться в компьютерные игры. Что интересного может произойти с таким прозаичным будничным героем? Конечно, его втянуло в другой мир, где он воплотился в персонажа, за которого играл, а это ни много ни мало король демонов. Там он знакомится с девушкой, у которой проблема с ногой, и они решают путешествовать вместе. Разумеется, обитатели этого мира не могут взять и проигнорировать появление могучего короля демонов. Но он тут же становится всеобщим врагом и мишенью, неся хаос и смятение на своем пути. С виду демон, обычный человек внутри. Как же разрешиться это недоразумение? Всем спасибо за просмотр данного топа. С вами был на связи Эдмен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои идеи для скорого выхода нового топа. Ну а это был канал Аниме-кун. Всем бай!